Мира и добра вашему дому приготовили очередную партию манжетов. Они поедут в Тыву. Вот так они выглядят. Вот. С такими застежечками металлическими. Вот. С нововведением. Вот мягенькая подкладочка. Все. На ногах тоже Липучками все очень удобный так вот второй комплектик тоже очень интересно удобно для занятий на правила заказывайте качественные манжеты. Всего доброго!